Всем привет, это я, Рома. И сегодня я буду играть в Майнкрафт, но, к сожалению, я, конечно, умер уже и потерял дом. Но вот я нашел верстак свой. Сейчас соберу его. Так, придется сейчас либо искать дом, ну, там потому что вещи мои, либо новый строить. Но, наверное, все таки уже новый построю. Так, сначала соберем дерево. Так, вот это собрали собираем вот это тут еще много деревьев так это берем все сейчас наверное еще так соберу а потом пойду делать доски так вот деревья еще так. соберем. Сейчас, наверное, сразу добор сделаю. А то так... а плохо то, что еще ночь. О, яблоко. Повезло. хочет новую версию майнкрафта ставьте лайки наверное ее выпустят 2018 наверное так 11 штук береза не надо Это взяли. начала все перестало ну, уже сначала что хватит а, ладно тут последнюю соберу ролики наверно будут длиться всего 10 минут так как они долго загружаются очень Всё. Так, где же пост построить дом? Там зомби. Кстати, надо будет на зомби. Вау, зомби зачарованы на броне. Так, кожаные хотя бы, но все равно. О, стрелы. Еще стрелы. Кость. Собаку, может быть, найду и прижучу. А, не пририсовалась. Ясно. Сейчас надо на дерево зайти и Быстрее. А. -а. Фух. <у affah> Блин. Фу. Блин. Ой. <auxiliary> Как же сделать? Деревня. Быстрее в деревню. Повезло, конечно, то, что я деревню нашел. Тут, возможно, будет сундук. И там будет еда и что-то полезное. Да, есть диск. Ой. Да вроде, да, вроде редиска называется. Так, собираем. Так, собираем. Собираем. Так, где зомби? Э -э он пропал, что ли? И такой сзади. Блин, где зомби? Я бы убить хотел. Ой. Вот, еще... я, наверное, поселюсь у мирных жителей. Кыса, коса, крыса. Листь. Это. Вау, какое крутое дерево. Так. -мо. Да, тут есть сундук. Вот он в той штуке. А у других не бывает. Так, надо будет кушать сейчас. -мо, -мо, какая деревня. Так. Свекла это. Она мало добавляет вообще. Так. Ну, вот болели. О. О, ну по идее, тут нормальные дома у жителей, можно и там поселиться, так, еда у них есть, так что, даже не знаю, выгнать мы их на или нет, наверное, не буду, потому что они сами вроде сеют. Так, поселюсь, поселюсь, наверное... Эээ.. в этом доме. Так. Верстак положу. Сюда. Так. Потом пожарю это. Так. дуб, Да блин, вот каждый раз так делаю и делается так. Так, это все забираем. О, почти ровно стак палки делаем. Так, это вообще не нужно сюда откладываем. Ну, вот, кстати. Ой, палки надо было. Ай, ладно. Так. И. Пока пока что хватит. А и топор на всякий случай. Блин. Так, так, так. Вау. На один уже Даже не знаю. Окей. Так. Так. так. Блин, все время путает кнопку. Ну, по идее, тут плохо то, что... Блин, залезть могут легко оттуда. Ну ладно, ничего. Так интересно, со скольки ударов убивает? Раз. С первого. Э -э. Кстати, вот, кто не знает, в... В пустынях есть этот... А в пустынях есть такие штуки. А. Такой храм. И в храме там есть золото, там алмазы, возможно. Только когда вы спрыгиваете, там копаете и спрыгиваете, там у вас динамит... Там ловушка есть, и у вас динамит... Вау! И у вас ди... динамит может взрывать. Обсидиан чуть-чуть я построю, наверное, портал в Только еще спички. Вот, зажигалки это не хватает. Так, железные что то Вот чтобы броня была этот нагрудник. Такой вот. Так, ну ладно, это тоже будет Ну, хотя бы так. Сундрук зарублю. Ой. Вот так. А, что печку не делать. А, да. Я забыл. Я думала, что только деревянный можно. Ой. Железный, думаю, только можно. Так. Прыжок, веры. Ну, потрачилось как-то мало. Сейчас у меня броня есть. Я же собирала, откуда еще выросла. Ясно. Что, ходить тут нужно? Ну-ка. Эээ. Сделаю. Вау, уголь. Пока никто, чтобы не мешал. Я забыл. Нужно же этот. Ну, так, где мой дом? ставим наверно сюда печку <клёх> ставим сюда чтобы сундук мог открываться вторую печку можно наверно пока или до да, сюда пока можно положить а, верстал... Ой. Да, надо будет хотя бы еще меч надо будет сделать все нам быстрее там ничего темнеет не люблю ночью ходить конечно забыл вроде зомби да зомби может открывать двери вроде или их помать не помню ну, на всякий случай сделаю так <звы> вроде как они что зашли <звы> потом Сначала это нормальный меч, ну, можно вместо этого, и сделать вот так, так, и так, как они заходят? Э, что у нас так много? Вот сейчас будет размах. Трен, трен, О, вот здесь. Кстати, это такая обновление. Прикольная. Сколько вас там? Минус один. Ты один остался? Я бы на твоем месте убежал бы. Вау. Так... Нет, наверное, не могут. Так, сейчас возьмем яблоко, чтобы покушать. Так, сейчас кушаем, кушаем. Яблоко, кстати, больше всех почти прибавляет. Так, сейчас шумизу пожарим. Ой, это курица курятина. А, блин, придется, наверное, вот что? Акация оказывается вот не нужно может, пока жариться так что вы делаете пока пока я все в сундук положу блин опять путаю это можно ну, это я сделаю хлеб хлеб иду сюда это сюда перу не нужно носки понадобится может быть это тоже так это тоже тоже обсидиан, сундук. Кость, э, наверное, сундук, стрела, ну, стрела, сундук, семена, сундук, семена, тоже. Тоже, сундук Так, всю еду я выложу, кроме пшеницы, конечно. Так. <coughs> Не помню, конечно, как делается хлеб из пшеницы. Вроде. Так, так, так. И... Нет, это... Да, это... Снопси на это называется. Вроде делается... Так, это убираем. Это убираем. Да. Так. Так. Еще три хлиба есть. Ну, наверное, я его с собой так, <coughs> <coughs> наверное, не нужно, я уберу, чтобы не мешалось. Так, и ну пока вроде все. Еще где кирка? Вот этот образ надо будет. И, и все, наверное. Ну, может, пороче вот. Что я еще сделаю? Что? А попа меня хотя бы камень? Я лучше отсюда камень возьму. Отведи камень. Ясно. Хотя бы, наверное, так наберу. Или сейчас так и наверное Я не так а, капа ой блин сейчас как ой. топор блин лагает ползила. От дерева в дерево. Да, у меня доски. Так, отсюда. Блин. Подвину хоть будем. Так. Ой, чуваки, какой-то. Надо было еще топор сделать каменный. Сейчас еще топор каменный сделаю. Так, так, так. А палки забыл. На всякий случай сделаю побольше полок. Ну, так, хватит. Вот так. Вот это. И все, до новых встреч. Подписывайтесь на мой канал. На канал там лучшие друзья. Я там тоже есть. Там снимают ролики. Ну, нормальные. Так что подписывайтесь на канал. И подпи подписывайтесь на канал Артема и Руслана. Их у них канал называется мистер про 228 тоже нормальные ролики снимают ну всем удачи до новых встреч